великий наш всемогущий Господь. Вы знаете, во время поклонения Бог исцелял чьи-то почки. Это было слово знания. Поэтому прими исцеление во имя Иисуса Христа. Прими исцеление, кого то касалось, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Только верой. Ни капли не сомневаясь. Почему? Потому что без веры угодить Богу невозможно. Все, что не поверит вере, грех и мы сегодня поговорим немножко о вере 11 глава послания к евреям описывает нам людей веры героев веры которые своей верой угодили богу и записаны на страницах священного писания здесь есть разные люди апостолы, пророки но я сегодня хочу поделиться с вами одной удивительной женщиной это женщина Раала не просто Раал а Раал блудница из языческого народа Хананиянка. Ее народ был отвержен Богом за идолопоклонничество, за оккультизм. И она попадает, попадает на страницы Священного Писания вместе, вместе с великими мужьями веры. Давайте посмотрим, что же, что же сделала эта женщина. Об этом описывается в книге Иисуса Навина. Бог, когда умер его раб Моисей, Бог предал, предал Иисусу Навину в руки город и земли. И вот Иисус Навин посылает туда соглядатое Это разведчики, которые пошли разведать эту землю. И вот они попадают в дом этой женщины, Рау. И за ними идет погоня, потому что ФСБ работает четко. Донесли, что у нее чужие люди, но она скрывает их, укрывает их. И когда опасность прошла, она приходит к ним туда эта женщина приходит к ним. И вот что она говорит. Давайте почитаем. И сказала им. Им кому? Соглядателю. Я знаю, что Господь отдал землю сию вам. Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Заметьте, что они о ней говорят, что мы будем наступать, что мы спасем. Да? Она, она им говорит. Ибо слышали, как Господь Бог и слушал перед вами воду черно, чер, чер, Черного моря, когда вы вышли из, из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими, за Иорданом, Сигоном и Ого, Огом, которых вы истребили. И когда мы услышали об этом, ослабило сердце наше. Ни в коем из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть. Бог наверху и на земле внизу. Она им свидетельствует о всемогущем Боге, о Его силе, о том, что Ему ничего, ничего нет того, невозможного. Она им говорит, что ваш Бог есть Бог наверху, на небе и на низу в земле. И вы знаете, она увидела в своей жизни, что у нее есть шанс, есть шанс что-то поменять. Есть шанс поменять свою жизнь блудницы, потому что это печать, которая была в ее жизни. Этот человек, он был отвергаем, мы знаем, что э, такие люди, они всегда были в опасности. И она поняла, она сказала, я знаю, что Бог отдал вам сию землю. И мы слышали. И не надо им уже было дальше идти, слушать, что говорят в городе, какая ситуация в городе. Она уже все открыла им карты. И она поняла, и она дальше начинает с ними говорить. Она поняла, что у нее есть шанс что-то поменять. Знаете, сколько сегодня Бог дает нам шансов что-то поменять в нашей жизни? Сколько Бог сегодня стучит в сердца людей? Но примем ли этот шанс, или, примем, или не примем, зависит от нас. Вот эта женщина, она приняла, она уверовала в Бога. Она уверовала, говорит, мы слышали. Откуда ты слышала? Ты же не видела этого всего. А вера от слышания. Она слышала. и Она говорит, что ваш Бог великий и всемогущий. Они победили таких царей великих, которых вообще... Было невозможно победить. Раньше израильский народ, он не, не победил их. Они были в испуге от таких царей. Эта женщина такая, она говорит им такие вещи. Что она дальше видит? Она дальше идет. Она дальше, вера возрастает. Что она дальше говорит? И когда, и так, поклянитесь мне Господом Богом нашим, что как я сделала вам милость, так и вы сделайте милость дому отца моего, и дайте мне верный знак. Смотрите, она уже до такой степени верит в то, что израильский народ, евреи, они всегда несли свет. Они всегда были благословения. И она поняла, что эти люди, они пришли в ее дом. И что этим всем можно использовать, можно использовать это все. Для своего блага, для своей семьи, для своих родных и близких. Она уже ходатайствует не только за себя, а за свой дом, за своих родных и близких. А что написано? Спасешься ты и что? И спасешься весь твой дом. Поэтому, вы знаете, если кто-то хоть один станет с поднятыми руками за свой дом, за свой народ, будет победа. Кто-то же сегодня молился, что мы стоим здесь. Кто-то же сегодня стоял перед Богом Великим Всемогущим. Что мы имеем этот шанс. И мы сегодня те люди, которые использовали этот шанс в своей жизни. Поэтому Богу ничего нету невозможного. Понимаете? Как насколько растет ее вера. Насколько растет ее вера, что она идет дальше. Дальше. всей клятвой Твоей. И кто будет с Тобою в Твоем доме? Того кров на голове... А, извините, что-то не так. Что Вы сохраните в живых отца моего, и матер мою, и братьев моих, и сестер моих, и, все, и всех, кто есть у них, избавите душу их от смерти». Насколько сегодня Бог ищет таких людей. Он же пришел в эту жизнь, он пришел на эту землю, чтобы никто не погиб. Чтобы никто не погиб, а имел жизнь вечную. Никто, ни один человек. Он возлюбил этот мир жестокий, безбожный, отдал а себя на жертву. Посмотрите, она делает шаг веры. Что она делает? Она спрятала их. И, рискуя своей жизнью, она их, что делает? Отпускает. И ее вера какая? Ее вера действенна. Ее вера действенна. Понимаете, она не спряталась. Ну, там, ну посмотрим или еще что-то. И с той, с той минуты, когда она это сделала, она смирилась перед Богом. И Бог, видя ее веру, что он делает? Он делает ее героем веры. И с той минуты вся ее жизнь, то, что было в, ней, в ее жизни, всякие проклятия, всякий блуд, всякая нечисть, оно пало. Оно пало. Поэтому, послушайте, Богу не, нет разницы, каким ты пришел к Нему, с каким ты отпечатком в своей жизни пришел к Богу. Богу нужна вера. Если человек приходит и кается, смиряется перед Богом, и Бог видит искренность этого человека, если человек приходит через Голгофу, жизнь такого человека, она меняется. Человек стоит новым творением во Христе Иисусе. Новым творением. Так и сделала эта женщина. Она поверила. Она поверила. Она говорит, хорошо, но знак, какой знак? Она говорит, когда мы только уйдем, привяжи червленую веревку к окну. Вот это была ее настолько вера, что ее связь с Божьим народом там, он реальный. Это, знаете, это был молчал, молчаливый такой ее. Поступок веры между этим народом и между Богом. Она воспользовалась этим. Смотрите, она оправдалась делами. Давайте посмотрим, что пишет апостол Яков. Мы еще подтвердим этим. Потому что вера без дел мертва. Она не сидела. Знаете, можно было подождать. Немножко так. Посидеть и подождать. Понаблюдать. Быть, быть наблюдателем. Потому что эти евреи, ну что они? Столько лет где-то там ходили, у них нету ни оружия, у них нету ничего, какие-то палки. И сегодня очень много наблюдателей. Если, допустим, ну будет уже падать эта стена, придем, но тогда будет поздно. Потому что когда обрушится эта стена, она раздавит всех. И вы только подумайте, когда пали стены Ерихона, Сколько бы хотели таких людей выбросить эту веревку? Но было поздно. Просто было поздно. Как говорят, поезд ушел. Читаем Якова. Это чтобы подтвердить, что это пишется в Новом Завете. И подобно Ирау блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем. Она оправдалась своими делами, потому что вера без дел мертва. Можно было просто, я же говорила, ждать, подождать, посмотреть, как получится, не получится. Так и сегодня. Мы ходим в церкви, мы что-то строим. Хорошо буду, нехорошо встану и уйду. У Бога так не бывает. Богу нужна жизнь, посвященная Ему. Без посвящения Бога Богу ничего не бывает. Ему не надо наши слова, ему, не нужно наша, ему нужна вера и посвященная жизнь. И тогда Бог из блудницы делает людей веры, которые записаны, очень много записаны таких женщин, очень много записано таких людей, которые своей верой, которые своей любовью доказали что можно быть, идти другим путем. И какой бы путь сегодня у кого бы ни был, Бог великий и всемогущий, и ему ничего нету невозможного. Давайте дальше посмотрим. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу, только Раву-блудницу, блудни, пусть останется в живых. Она и всяких, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы послали. Еще раз, рискуя своей жизнью, рискуя свою жизнью, она спрятала и отпустила их. Знаете, может быть, мы сегодня Говорим кому-то Евангелие, своим родным, близким, может кто-то не принимает. Но когда мы верно стоим перед Богом, когда мы с верой стоим перед Богом, Богу ничего нету невозможного. Рав же и блудница, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, были Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сегодня, потому что она укрыла посланных, которые послал Иисус для высматривания Ерихона. Так и она попала, как герой веры, в Новый Завет, когда укрыл соглядатаев и отпустила их. Поэтому Бог сделал и свою работу в ее жизни, видя ее веру, видя то, что, ну знаете, у Бога нет лицеприятия. Он всем дает одинаково. Всем. Каждому человеку Бог дает одинаково. И у каждого человека есть шанс Поэтому будем стоять до конца за наших неспасенных, еще родных и близких. Что я хотела сказать этим всем еще раз, что Богу нет ничего невозможного. Если мы верим, если мы верны перед Ним, если мы посвятили свою жизнь Богу, Бог совершит работу. И в наших домах, и в наших семьях, и в наших родных и близких. Во имя Иисуса Христа спасешься ты и весь твой дом. Во имя Иисуса. Аминь. Благословение.